Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокченал, и сегодня будем продолжать проходить Battlefield 4. В прошлой серии мы добрались до аэропорта, но нас поставила Ханна, просто вот так привела военных вот этих китайцев, которые нас вырубили в тюрьму, Пос... ну, получается, в тюрьму посадили, там пытались еще там правду узнавать, пытались из этого и риски. Ну ничего не он не сказал, получается, его пытали, пытали, но про просто в камеру бросили и сказали. Ничего он не скажет. Вот и все. Потом Димон помог нам, дал нам, получается, какую-то заточку. Мы как-то смогли заточкой. Ну не заточкой выбраться. Ну, получается, он взял как-то трубу, сломал, выдолбал. Получается, проход мы пролезли. И, всё, и получается вырубили весь персонал. Ну не, это не заточка, а убили потом, конечно. И сейчас будем выбираться. мне не, там чуть-чуть осталось выбираться, все. Сразу хочу всем пожелать приятнейшего просмотра и приятнейшего аппетита тех, кто кушает. А мы будем продолжать все. Рисаем, давайте. Так. В ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр, среди погибших их нет. Вот блять! Ну что же, ладно. Как что еще? Если их поймали, каковы если шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы когда-нибудь еще увидим. Никогда уже все. Хотя, в принципе, если они из тюрьмы выберут, выберутся со мной, тогда есть шансы какие-то. А если без меня, то все и без Димона, то это нереально. Они же не смогут взять, и оторвать трубу и выбить себе проход. Не, это нереально, я, не пон... я вообще в шоке, как он это сделал. Взял голыми руками, взял, вы... выбил, и потом, когда уже там кусок остался, взял, получается, руками бетон вырвал. Ну это офигеть, это он Халк какой-то. Я бы не смог бы так вообще, сидел бы там... За точкой там что-то выдал бы по миллиметру каждый день и так через пять лет выбрался бы. А тут, в принципе, намного все лучше. За полчаса можно было выбраться, нифига себе. Во, вот этот брали, да? В прошлой серии. Да-да-да. Именно его. Damage. Дэмит. Опа, раз, Хоп, и минус. Оп, оп. ты что там стреляешь э? Эй, да куда что делать как прятаться а чё убивает меня танков пикарит сейчас убьют опять А да что ты по кругу бегаешь, становись. Ну я пытаюсь. Он же по кругу палубой бегает, я что могу сделать? Да хватит бегать по кругу, я сказал. Физкультура закончена, я это сказал. Пробежки решил сделать. Ну-ка молодец-то. Да. Дима. Так, Димон, что ты там делаешь? У тут китайцы вообще забегают в гости. Ты в курсе об этом вообще? Так, здесь вроде нету ничего. А где они? Не заспавнились еще? А, нет, заспавнились. А ну-ка, умирай. Так да как он с такой... Да как ты с такой... дальности попадаешь мне еще? Ай. Ну, со всех сторон опять, опять убьют сейчас. Опять? Да, опять. все А ты моги, я тоже он не мог попадать, но ну, попал живот убил еще одного. Он спрятался, он здесь сидит, я уверен. В компьютерном зале, да? Что ты там? Взламаешь компьютер? или чё это ну все идем отсюда мы уже почти почти выбрались о, -о, -о ясно не, поч не почти не почти не хрена не не их до хрена тут набежало а чё, убежал все испугался да А, переворот нельзя делать, жаль. Видимо, кем можно, кстати, было делать. А здесь нельзя. А чем ты там стреляешь? Дробашом, что ли? Дробью стреляет, офигеть. А ты в курсе, что такое такой расстояния невозможно убить никого? А, а у меня... а где можно? Почему ты не умираешь? Мне даже урон не наносишь, ты в курсе вообще? Вот так-то нас патрон надо будет бегать поменять оружие а я ж поменял почему она такое стала я ж менял на другое вроде нет ты умер какое отличное на тебе гранату у меня патроны закончились просто а вот вот оружие а теперь надо убегать вот здесь ну а я же знаю, да, я знаю. патрончик Да вот компьютеры стоят. Давай взламывай Ты ж хакер у нас, прямо детка хакер. Реально, вот хакер, чем его отличить от него? Давай взламываю, я бы пошел открывать. Ждать, пока откроешь. Давай, давай. Открыл, нет? день у себя в голове уже очень очень давно так ты открываешь нет я себя а чудо дочек шел да ну тут мокрый все <просу> чего как я как я чай <просу> чай <просу> чай <просу> мне нужно время чтобы открыть паровод что ты взял а это ага, я понял бомбы вот это хорошо, кстати, я взял. Хороший бомб. Вертолеты, Вертолеты летят? Надо РПГ взять, да? У меня РПГ есть вообще? И откуда? Нет, конечно, ничего у меня нету. Да и здесь навряд ли она есть. Нет, нет, тут нету РПГ. Жаль. Цель какая-то будет сейчас. Так нету еще его. Они Рекер, уже высадились. Они с крыши. Жир, взрывчатку кинуть им. А... Это мы сделаем. Рекер, они где-то здесь будут идти, я специально крыши. это сделаю. Да-да-да, я знаю. А как их активировать? Нужно. На R, хорошо, Нужно, на air буду активировать. Да-да-да. Я хорошо, я уйду. Они взорвутся, пускай, и не плевать как-то. Это их не проблема, пускай дезонтируются. Я не буду их вот убивать, потому что это нереально. Не, ему плевать вообще. Абсолютно. Дезонтируется себе и все спокойно. Давайте, идите сюда. Обходят, блин. Они по главой, не, не по главной не идут то Они обходят, блин, черт, а, нет, все-таки взрываются некоторые. Тебе нормально, да? Тебя прямо тут взорвалось. Блин, жаль, что я по одному взрываются только. Было бы круто, если все взорвались бы. Не, вы здесь не убьете меня уже. Я в домике. Тут решетка. Нет, что-то оружие вроде бы хорошее, но не попадает тогда. Да пошел ты нафиг. <свист> да, да, да, да, да как ты сюда прошел? Я вообще-то тут спрятался. <свист> хайвай, хайвай, вай, вай. <свист> Умирай! Ай, блин, больно. <свист> И не там. Мне нужно время. Почти Да давай быстрее! Меня сейчас опять убьют! Что творится, обстрел? Я защищаю, но только они не попадают почему-то. А, больно! В смысле, ты что наделал? Я с комнаты управления всю взорвешь нафиг. Да хай на-на-на-на-на-на-на, вот. Вс ⁇ нету никого. Ну ладно, все все подохли А, нет, не все. Кто-то взорвался. На бомбочку наступил. Бывает, а. Так кто где вообще? Ты что скримеры делаешь? Я не понял. Наверное. Пошли? Ну пошли тогда, да. Патрончики возьму и пойдем, в принципе. Давай, делай. Давай, делай, барбериска. Не полностью. А, ясно. Спасайте, пацаны, меня убили. Блин, ну за что? За что меня вырубили? Че, опять убьют? Ну за что, но ну, я ничего не сделал. Я не могла ничего... Я сука! Ты хочешь убить? Женщину, которая нас только что спасла! Успокойся! Ну как я бы она тебе за все спасла? спасла ну... Дай мне объяснить! Нахер все! Ты предательница! Ты работаешь на Чана! Нет! Если я кого и предала, то только Чана! Он хотел убить Цинзе, а я должна была его защитить! Ну что с того? Он все равно, блядь, мертв. Нет! Ничего! Нет! Вы же не хотите здесь подохнуть? Нет, конечно! Вернемся! оружие! Не хотим, конечно, но... Это просто было непонятно, что тут произошло. Это просто был какой-то трэш. Нереальный. Я такого вообще не ожидал. Вот это нежданчик, да? Внезапно... Спасла нас. Сначала нас предало, ну типа предало. Я даже не точно не понял. О, лишь дал, офигеть. Я точно не понял. Думал, реально предательница. Но поначалу, да? И вы тоже подумали, что она предательница. А, мы в Сибири, походу, да. Да, мы при... Нас на Сибирь вывезли. А, да, реально. Мы теперь в не Где? В Магадане, что ли? А что, в принципе, похож на Магадан немножко. Но только и китайский какой-то. А, ну там же рядом, да? В принципе, чуть-чуть. Так, а ну-ка, пацаны ходят. Минус один, пацан. Минус один муж э, отца Сибирский китайот. Кто это сказал? А почему я вперед не могу идти? Ой, могу. Невидимые текстуры какие-то появляются. Ч-то нормально тебе, да? Лежишь, захараешь, да, да? я сказал, валяемся. Все. Лицом в снег, я сказал. Жри снег. Потому что у тебя больше ничего нет, в принципе. О, блин. Это плохо, да. Попал. А чё, типа, она будет убивать, и а потом переобуваться под них? Ну, это интересно будет. Если реально так будет. Да я сказал, умираем. Типа, она будет... Перебываться вот так вот, да? Сначала она будет кито ⁇ потом она будет за нас, потом опять кито ⁇ Ну, в принципе, да. Потом, если понадобится, будет японкой там еще чем. Ну, вот так вот прикольно, да? Бывает. Ух ты, блин. эти тебя еще уеду. Че-то, да, опять гранату убросим. Да? Ну, гранату не надо бросать, ну блин. Девять патронов. А это очень плохо, кстати. Четыре патрона. У вас тут есть механическая вот эта хрень. Нет, зачем мне Ц4? Мне патроны надо. Ты чё, какие Ц4, Нет, только не то. Та. Так куда уходить оттуда? Я сейчас его взорву, нафиг. Так, ладно, у меня еще один... У меня еще есть одна попытка. Во! Хорошая последняя попытка всегда лу самая лучшая. Так, берем еще парочку. Так у меня такая вроде нет. А что такое? Что это звук такой противный? Это реально такая такой звук в игре или мне кажется? Что мне не нравится это все. Все идем вперед, чем мы наверное, не будем вставать. А что тебе не нравится снег что-то? Ты что? -то... Какой ноль патронов? а нет, звук все-таки это временный был такой противный. Уже нормально. <связь> Ты чего делаешь? Они меня чуть не убили, у меня 15 хп опять. Гранатометы, да, молодцы. Блин. Вот так-то. Надо было это делать до того, ну конечно, но я потом сделал. Они еще с этой башни стреляют? Ну, нифига себе у них тут. А, да, они оттуда вот шмаляют. Они именно оттуда вы и стреляют. А вот он падла стоит, а? Ты падла. упорюга Да умирает так, мне тоже надо СПГ что мне это не нравится, этот, этот самолетик. Да я с... пытаюсь, но они уже спустились, смысл мне уже смотреть по ним? Ну да, вовремя, когда я уже все козлы сделал. Они уже все высадились, а я уже стреляю. Ну да, очень хорошо. У меня 26 патронов. Как я вообще собираюсь воевать, я не понимаю. Куда я и вообще воевать, смысл? Зачем я это делал? С двадцати шестими иду воевать, ну круто. Рейки! Что у вас тут? Асфальт? А что тут такого? У ну, нас асфальт, у вас есть, ничего страшного. Не-не-не, я не такой тупой, как вы думаете, я отошел от них. А вот вы не отходите, так-то я вот... А у вас их нету, в принципе, уже. Куда? Куда убегаем? Ты что, сыкло? Я буду с ножа вас всех резать. Но ну, ч у меня нету никаких патронов? Ну ч? у меня с ножами буду и резать всех бегать? Как я его захвачу? У меня патронов нету Дай патроны, мужик. Хотя бы какие? то мне плевать. Будет зарпа шахт, буду валить. А, -а, а, умирай. Не, ну тут слишком много. Давай мне Так, у него хорошее оружие. О, вот это хорошо. Я сказал, ушел отсюда. Все, по давай плыви отсюда. Не стоим на месте. Э -э будешь плыть? Нет. Ого, приплыл. И Зас просто топ. Ш ладно, пошли наверх. Где? А, ну да, вот они. Но их больше уже нет. Они взорвались. Да но надо было немножко раньше прийти сюда, но ну, серьезно. Патроны трачу на вас, серьезно. Очень много. Почти все обойму на весь. У, что это такое? О, это интересная шняга. Это типа бросает. Да-да-да, я, я ее видел где-то. В сталкере. В чистом небе, точно, она называется бульдог, по-моему, если я не ошибаюсь. Да-да-да, бульдог называется вот это, офигенная шняга. Ну только не знаю. Ну, пускай будет, ладно. Если как, какую-то толпу фигарнуть, можно фиг делать. Толпу бахну и все, И патроны не тратишь. Ну, это, кстати, неплохая вещь на самом деле. Сталкеры ее использовал очень часто. Вместо даже обычного оружия основного. основного. Чё, она ну, поедет или сейчас это не развалится, это развалюха рожавая. Мы как селедки в почке. Есть идея получше, ирландец. И что... На парашюте можно попробовать. Чан его попробовать. На так называемый муж, что ли? Да, это был план ЦРУ. Если Чан узнает, где он, будущее Китая будет под угрозой. Да пропади этот Кита! Под угрозой будут все на борту нашего корабля. За этим мы ничего не поделаем, друг мой. Ты кто, блядь, такой? Это <с Димон. Это Димон что то а ты что, не знаешь? Это Дима мокрикатер и Петы. Ч... Где он? Я, я его жду в... с... с гостинчиком. Давай, иди сюда. <соррик> я не успел выстрелить. Ты ч ⁇ так такой ведьерский? Я не понял. выстрел. А одна секунда я бы его уже убил бы. Ну, все, на... Все, нам хана. Полетели. Одну секунду детал выстрелить такой, блин, дебил. Ну, ну серьезно, на секунда и все. Я ему хана, ну и мне тоже, наверное, было. Я же там, не смог бы сих пор расстрелять. Все, демон себе спину сломал. Ну, не фартанула демон, ну конечно. А мне он нравился, кстати, на самом деле. Голос у нее похож на барбарийскую, Джо барбару ну, кто знает. По крайней мере, он умер свободным. Подъем. Да, жаль. Предстоит... Димон умер, да? Или кто умер? Да, Димон умер. Блин, ну жаль. Ну все хорошие персонажи умирают, ну, с... которые мне нравятся. Только перебывающие персонажи остаются. Ну зачем? Проверка систем. Есть короткие волны, сэр. Также работают РТР и несколько основных приемников. Как приблизимся к Суэцу, попробуйте связаться с Исмаилей с помощью направленных антенн. Но до тех пор сохраняйте молчание. Слушаюсь, капитан. От могильщика сигнал не поступал? Ничего. Ни малейшего признака их маяков сэр. Как всегда. Как будто он горох живет, а там нету сигналов. А мы-то действительно горок там остался. Где-то живет горох с китайцами, там ну, хрен его Мы знает. здесь все сдохнем нафиг. От холода, да. Будем держаться вместе, не умрем Ну это как сказать, в принципе. Если бы Димон был было бы, было бы лучше. Да. Он бы придумал что-нибудь. Пичу добыл бы там пингвинов ели бы или медведи белых. Ну а что делать? Хотя какие пингвинов, там медведи это же все-таки горы они а ледовитые там океан. Они а это даже не айсберг. Ой, это какой айсберг? Они а антарктида даже? Нет. Ну, я вперед перелезу. Лучше я. Без еды и воды мы долго не протянем. Не, ну здесь хотя бы еда есть. Тут... А далеко до этой чертовой авиапаски. Здесь хотя бы еда есть. Тут хотя бы живность какая-то есть. Это что-то <соцентричный> <это> не Сибирь. <соцентричный> Давай я подъеду. Да Вон город какой-то. Закупимся едой <соцентричный> нормально, хапчиком. Да, да. хорошо уже. Я ни хрена тебе не знаю. И вообще ты за что сражаешься? Да. Сейчас заедем в за... Макбургер. Да ну. Макдональдс. А ты попробуй. Я познакомила Цинзет со своими родителями, братьями и сестрами, детьми. Я хотела, чтобы у них была надежда. На следующий день пришли войска Чаны и сожгли деревню. А что тут? Их всех убили. Ух, война началась, да? А ну здесь она не заканчивалась. Доверие надо заслужить, ирландец. Ой, а он заслужил как бы. Батн, что рима. такое? Бензин закончился. Шоп, шоп. А, они танк приехал. А я даже не видел его. Сейчас бы избил нафиг нас. Русские. Думаешь, они нас заметили? Шевелись, <связь> <и> все, <связь> а Это а что реально в война на Украине, <связь> что ли? Офигеть! Такое чувство, как дабы. Тут реально война в Украине происходит, Все тут танки ездят русские, что за фигня. Камеры, датчики. Все чисто, у нас 3 минуты. Это что, наблюдательный пункт? Да. давайте, надо уходить. Ну окей, давай. что ты спаливаешь, что? Отряд 7 деньги, ты че, ебнулся, что ли? Тебе делать нечего, деньги не спаливай, ты че? Да ладно, мой брат туда ходил, а вот царя ресторан просвели. А, индийский, я филот. думал, деньги спаливают тут ничего. Китаянка а ну разведчик и просто хороший человек. Как добраться до авиабазы? Только чудом. Дайте я вам покажу, с чем вы имеете дело. Тут повсюду, русские. Да? Мы потеряли авиабазу, и нас отиснули к старому городу. Нам нужен транспорт на запад. Где ваш командир? В старом городе, если пробьетесь. В километре на восток. Ориентируйтесь на хочу А что за карту Найдите майора Гринланд, ее вы не пропустите. Это Эй, чё, не связь да? с Гринленд и сообщите ей. Да, сэр! Лучше выхода нет? Так точно. У вас в машине осталось что-то, что вы не хотели бы отдавать русским. Разве что их интересует грязь. Рекер, так? Когда это закончится, сходите ну, воды, в самодельном. в принципе, отдам у джигули, от а Лучше им понадобится с курицей. Ну что, морпехи, готово? Сжигаем все и исчезаем отсюда. Давайте! Да все уже сжигли, блин. Давай всю коробку сжигать. Что ты по одной... Будешь неделю так сжигать. Где более она у тебя спавнится там. Ну смотри, он выбрасывает, она появляется. Ладно, я пока тут посмотрю, что у вас тут есть интересно. Чёрт, а моты есть все-таки тут? А, нет, а уже нельзя. Блин. Ну Ничего, идем? Мне, конечно, было бы хорошо сейчас бы патрончиков надыбать где-то. А вот они, кстати. Сейчас возьмем патрончика. Так, и ВБ. Вот это, да? Это вроде, ну да. да. Это обычные т, эти обычные команды ездят, что ты и паришься? Какие ложись? ничего нам не будет? А, ну это да, это уже танк хороший. Через с той У них один танк и Ребятые все. Русские. Да, и ЦРУ данные есть. И как нам туда пробраться? Вот мне и скажите, пожалуйста. Даже если на крышу залезу, здесь что, там какие-то ар артиллерийные установки стоят или что? Ну зачем мне туда идти умирать, а? Пускай едет домой и все. Я не хочу, я, я с танком не справлюсь, он же здоровый. Ты меня с танком сравниваешь, ну ты чё? 15. А ч так мало? Что, за одного пульки будут убивать? Туда-сюда кататься будет, и что? Я так буду вечно ждать, что ли? Так, надо аккуратненько, аккуратненько пробраться сюда. Давайте. Мины? С 4. Давай все давай. Давай мину поставим. Давай мину. Он сейчас будет ехать и подорвется. А там мины какие-то другие еще есть? Блин, РПГ, дайте и все. Я не хочу никакие мины. Дайте РПГ просто. Я сейчас подкрадусь немножко и все. Все. Я бы я вот с ним разобрался, я к нему подкрался. Все, я красавчик вообще. Я просто красавчик. Я его просто взял взорвал. А эти уже людишки, это не страшно. Хотя нет, все равно они такие, их много. Я лучше возьму другое оружие помощнее и все. Все будет классно. Ну, пускай будет вот это хотя бы. Я с нее тоже валил нормально. А, так это она, по-моему, есть, да. Что творится? Серьезно, я проблемы только с танком будут, а больше никаких нет. А я ошибался, получается. Да их там много, реально. Давайте, помогайте мне, что вы делаете вообще? Вы даже их не умеете убить, но они высовываются прямо, ну что вы делаете, а? Он взял и убил, молодец, вот так, только я. Не, у меня камера, ничего у меня смычка, меня ведет она куда-то вправо. Я так никого не убью нафиг. Или трясется опять что-то. Танки все взорваны, они она трясется, трясется. И что ты будешь делать? Все, иди в болоте вываляется. Та умри ты, ну! О, это, это я? Это я так взорвал? Хедшотик прописал А куда я уйду? А? Да ты что делаешь вообще? Подпуск... Не подпускай их туда вообще. Берет, подпускает. Ну, Хана, ты что стояла, да? Где ты? Где она? Где все вообще? Все куда-то убежали, я один остался. Ну что ты тут делаешь? Там что-то стреляют меня. Выходи из укрытия. Да я ушел, я тебя убил. Куда ты пошел? Вот куда ты пошел, а? Вот не надо было никуда идти, вот и все было хорошо. Лежал бы здесь вот так вот. И вот сейчас все хорошо с ним, действительно. Нифига у него оружие какое-то а чё у за оружие? Не, вроде хорошее оружие. Возьму, попробую. На пробу возьму. Чё за оружие у нее такое? Не меня убивал часто, блин, вообще. Значит, не, не, не хилое такое оружие. А, это реальный русский танк. Ну, сейчас. сейчас. Вс, уже нет танка. Вс, до свидания. Вот и все. Кто? А что ты тут заспавнился это китайский военная почему какие сменить позиции я здесь буду стоять здесь так раз патрончики есть все что мне надо а к 40 Не, не не надо к 47 я буду со своего оружия где она как она называется а 42 так 42 АК 42 Серьёзно? есть 12, ну какая раньше принципе. Так как он тут заспаунился, его тут не было, серьезно. Мы заходили, тут никого не было. Чем заспавнился, серьезно? Да, заспавнился, да? Я пришел все на позицию. Зачем вы шмаляете так больно, С а? РПГ. Нету? Есть. еще там сидят. так да куда я уйду? мне надо сначала убить их. Не, далеко не достреливаю. Слишком они хорошо спрятались там. Кто это? Тут рука что то была, я тебе отвечаю. Нет? Опять! Опять, да? Опять 45, да? Да сколько можно? Ладно, я пошел. Да где он? Он что, прямо за спиной будет сейчас сидеть, да? А что такое я хп хуюсь, Все хорошо. А я, я да я я я я я тоже под Что так? Еще один танк приехал. Я же уничтожил его только. А это-то да, плохо. Это очень плохо. А ⁇ -мо ⁇ ты что делаешь? Если ты меня защищаешь, то ты давай убивай их А я буду подрывать танк Как падла Кто? Трэш Просто там еще танк, по-моему, есть. Это кто стрелял? Или это артиллерия? А, это Да, пускай стреляет, в принципе. Я буду уворачиваться. Че ты материшься вообще? А? Я не знаю, что ты вообще-то. Выходи давай. Так, так и где? Вы вычел из укрытия и что, сдох что ли? Ну, в принципе, да. Нифига себе, наш погат сел чуть. Все, что ты за живот схватился? Ну вот и все. А нефиг было тараканов жрать, я им говорил. Ну я пошёл тогда. пошел тогда. Нет, я ухожу. Это все убивают. А, что-то стреляет сзади, да? Танк опять, да? Да кто? Помогите. Вот и все, Помог. А что здесь за оружие было? Где оружие? У тебя нет... Ты без оружия бегаешь? Ну, молодец, да. Без оружия бегает тут еще. Там да он уже убежал на позицию. Ну, молодец. Кричи быстрее, еще громче. Да что это стреляет, да, не понимаю? Куда нам идти вообще? Она сейчас не убьет. Ч это было сейчас? Так нет, эта хрень будет не убить, как как он. Куд, Ну блин, сама говорит вперед, вперед, потом назад, назад, блин. Вот слушай ее потом, а. Что у тебя за оружие? Что ты, ты уже под землю валяешься? Ну круто. Кто это говорит, вообще, не понял. Сзади? Кто сзади? Не понимаю с какой стороны они шумаляют меня. а ну идем, нет. Чуди там, что ли такое? Нет, фигня какая-то и не надо. Себе оставь. Офигеть, там взрывается что-то. А нам в какие... Какие ворота идти? В эти или в те? Или туда идти? А кто взрывает там? взрывает очень отлично я сейчас убью таким выстрелом у них это да, отличный выстрел у меня не особо куда ты стреляешь в стену стреляет еще получай а в стена в чем виновата а да еще там стоит что ли ну вы вот там пропустили ещ. Так куда ты стреляешь? Он должен высунуться, а потом да, его вот так вот убивать надо. Кто это шмальнул сейчас, за? Кто это делает, я не понимаю. Покажите этого человека, пожалуйста. Блин, а мне сюда походу. Да что это за речка, не понимаю. Чуть потоп, что ли был или чё? Почему мы идем по речке, что за фигня? Ну че, мы двигаем, нет, идем? Ой-ой, нас спалили. Обложились, да, облажались. немножко. Главное, чтобы не эту же артиллерию не использовали, и все. И все будет хорошо. Прямо по ней шмалим, прикиньте. Прямо по ней. А куда еще шмалять, конечно. Все, я его убил. Только гранаты умеете бросать, да? Ну, молодцы, да. Даже же больше ни на что не способны. Обрачиваемся. Я по ним смолю, нормально все. <смех> не, ну нехорошо там смоляют. Тут надо снайперку брать вообще, самую полноценную. Вот это может быть, да. Но это не совсем снайперка, но она хорошая. Отдача, конечно, офигеть, какая. Да не могу я так стрелять, это оружие где-то говно вообще. Как это такие могли оружие придумать, что я не могу даже с них стрелять нормально. Они просто носят в разнос, идут, идет все. Кто такие оружие делает, я не понимаю. Им надо руки себе выдергивать Ну что это за фигня? Хочешь от этой старой доброй, ну хотя бы с нее стрелять. О, так с мне еще лучше. Только у меня не показывают сколько здоровья. Я могу уже умереть, а она стреляет еще. О, блин, а вот я вот тебе про это и говорю сейчас. Я типа стреляю все хорошо, у меня одно хп уже. А дерево упало тебе вообще-то, смысле? Такой мощный выстрел, что деревья падают. Так, ну в принципе нормально. Четверы где-то завалили. Надо сейчас этого пулеметчика завалить еще Потом я задолбал немножко. Так, кто тут еще у нас? Там где-то слева, да? Так, сейчас посмотрим. О, так кто это сделал? Там же всех уже перебили. А, почти всех. Вот это плохо. Вот я могу на дальнее расстояние стрелять. На ближнее мне надо другое оружие. Кто? Все, уничтожил его. Нет, ты чё, живой? Нет, надо при поближе немножко, а то я не смогу тут. Ты стреляешь? Вот и все. Да я попал тебя, ты чё? гаси какой -нибудь... стрельнул там и такой звук еще жесткий как будто бы я с э, гранатомета с школьным а че у меня нет других А серьезно То ну, ладно тогда пускай таки будет так, сохранение... О, наконец-то! Да. Наконец-то! Да. Куда убегаем? Я сказал, стоянку. Да я тебя сейчас стрельну. Молодец, прям перед э, прицелом стал. Вот Где? Куда ты стреляешь? Или это кто стреляет? Это не ты стреляешь, а кто это делает? Где? Прямо прям отсюда стреляют со второго этажа. Окей. Где они? Ох ты блин а. испугал меня опять. Где какой то скримеры одни, блин, показывают. отсчет прям держи. Вот он даже показывают цифрами, сколько. Патронов у меня или что? О а них там до хрена. А у нас полдома уже нет. Что это фигня происходит? Я только сейчас понял, что у нас полдома нету. Стреляю, все хорошо, такой оба уже только один этаж остался. Давай эту фигню возьмем. Соберите. Да прям по нему, что за фигня? Какие-то очень-очень бронированные танки, супер бронированные какие-то. Ну Это бред. Нормально, нормально. Какой нормально, ненормально, я сколько уже патронов потратил на этот танк несчастный. Это один только, а там еще есть. Да? Она а тебе. Вот ты пол дома уже не существует. Все. Пить сначала, потом назад, путь, да. Нет, ну, надо вперед наберут. Ну, ну ладно, тебе как хочешь. Ты можешь на домой еще пойти, в принципе. Мне не помогать. Это твой выбор вообще, если честно. Ты куда сел, я не понял. О, сейчас будет бомбочка. Так где он? На. На. А, он уже умер. И что я стреляю? Совсем по стрелять? стреляю. Ну, все равно патроны надо. Для него. И для него. Для него тоже нужны патроны. А как же, как, а как же по-другому? Для всех нужны патроны. На. Не, ну неплохо, кстати, на самом деле. С одного выстрела так бам-пам-пам. Им еще, больше никого нет. Ни китайцев больше не существует. Так. Где тут еще? Куда нам надо идти? Туда? Вот это плохо, мне не нравится Давай, пум Пум И пум И пум, все, больше нет Что, реально один был всего лишь? Да нет, бред какой-то, их там больше Это наш, вроде Это наш, серьезно? Нет, это наши вроде. Я по своим фигарю сейчас. Спасибо за нет проблем, рад помочь. Да, очень рад я помочь вам. Свободен. Да? Офигенно. Майор Гринленд вас ждет. А, все, мы типа прошли, да? Или нет? Кто тут вообще? Пацаны, что отдыхаем? Че, карта какая-то? Ха, был. Вы, наверное, прошли там через ад, чтобы добраться сюда. Конечно. Нас 5 раз уже убили или десять. Я точно не помню. Так непривычно видеть, то столько наших вообще. Так. Наверное. Наверное, на этом мы и завершим сейчас. Наверное, сейчас посмотрим. Просто у меня больше времени заняло это пройти, не чем у вас будет на видео. А -а. Что? Ладно. Что такое? Хорошо. Мне насрать, что вы должны делать. Просто делайте. Ну ладно. Никто не спал и не ел уже три дня. Это Делай не сейчас. Дамы. А пойки нет. Было нет да? не Все должны получить еду. Я пришлю ребят, чтобы распределить Пойки надо. Нужны хорошие пайки. Они какие-то китайские говно, блин. А вы за нужны хорошие пайки. Американские. Обязательно. А я, кстати, тоже не ел уже сколько серий. Офигенно, да, вот так сидишь себе и все, И не стреляешь, просто смотришь там что-то, фигню на ноутбуке играешь. Вот такая вот хорошая жизнь. Капитан, вообще офигенно. Почему вы все еще здесь? Если коротко, мэм, то мы оказались в тылу противника. Если бы мы вернулись на наш корабль. Если бы до кобы, да во рту росли грибы. Наши валькирии, наверное, Уже, в уже в растут. Охренеть! Вы что, за борт свалились? Где мой кофе? Мэм, нам непременно... Нету у кофе. Еды тоже. дня назад на наш аэродром приперлись русские. Другие наземные части вот-вот будут здесь. Пути снабжения нам перерезали. И в 12 раз больше, чем нас. Поэтому, к сожалению, я помочь ничем не смогу. Ну, как всегда... Положите, а не то разнесете все вокруг. Там, по-моему, пускают чашки, нет? Насколько русские сильны в воздухе? Недосягаемые. Берег под плотиной, прикрывают зенитки. Защищены они отлично. Зенитные комплексы под плотиной? Так а это живите... китайцы, какие русские? На Там на только высоте. танки русские, а, а китайцы аэродром. все. Из гражданских кто-то остался. Всех эвакуировали, сержант. Гражданских нет. А точно. Город пуст. Что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю. Мои. Немного разочарован, что вы не можете нам помочь. Но мы будем рады перевести вашу взрывчатку в определенное место, если у вас еще осталось. Если. Перевести можно. Только верните машину обратно. Рабочие рации тоже есть, если хотите поддерживать связь. Друг с другом. Не со мной. Ничего не хочу знать, пока ваша безумная затея не удастся. Будет Понятно. вам тогда транспорт на Запад. А зря. Ну, в принципе, и так общаемся криками. Какая разница? Зачем нам рад, если а мы все вместе входим? Я, я не уверена, что это идея. Да? А -а -а. Уничтожить <vanilla> дамбу. Прямо, ну, я понял, заложить дамбу. Biggest... Но ну, это следующей серии. Да, я отдохну, отдохну и следующей серии продолжу. Ну, потому что это реально, сколько уже можно проходить. Отдохнем и продолжим уже в следующей серии ботрещиком. И вам видео понравилось, если хотите продолжение в следующей серии, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, если хотите, чтобы э, выходили видео чаще, качественнее. Всем пока-пока.